Дальше в этой точке вселенной мы с тобой расстаемся, моя волчья Ты меня обнимаешь все крепче, крепче, я же делаю вид, что тебя не знаю. Мне так пусто и так безнадежно тесно, будто в детской глупой игре потерял я место там, где музыка громкая и нужно быстрее впрыгнуть в кресло, усесться на стул, скамью или какую-то другую поверхность, я все стою и стою не решаясь опять воскреснуть. Мне бы собрать себя в кучу, отхлестать по щекам себя, себя осознать в моменте, научиться сносно играть хотя бы на одном инструменте, повзрослеть, стать отцом или сыном, успеть наконец стать любимым, сильным, понимаешь, родной мой. Выносливым, стать уравновешенным, сильным, потому что таких сейчас выбирают и дети, а таких вырастают красивей. Но все так, как есть. Yeah. Лишний человек, сломанный инструмент, говорю как есть вам, заживала пленку, об одном и том же играет песня, дальше будет больше, радужней, интереснее. но я как все застрял в дымоходе, как Санта-Клаус, не решаясь брать ни аккорды, ни пауз. Будто эльф рождественский, потерявший волшебный фонарь, оленя или что-то его ну, выдавали в его филиале.